Спасибо, папаша, что подарил мне этот реновый черного черного цвета 20 века. Так, ну чё, видите, какой я понтовый? Видите, какой я красивый, да? Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Ну что ж, обновление 9.2 можно пощупать, можно зайти на тестовый Реалм и все абсолютно посмотреть, всё абсолютно потестить. Я решил начать свои тесты с замечательных механопауков, которые мы добывали в Мехагоне еще давненько, во времена дополнения Battle for Zero. В обновлении 9.2 у них появится возможность полета. Под этот критерий попадает три механопаука. паука Давайте обратимся к атласу средств передвижения и посмотрим, что это за мехагонские пауки вообще в принципе. Первый кустарный механопаук, он дается за цепочку квестов. Она довольно-таки легкая, но, по-моему, там дается один квест в один день. За пару недель, вроде бы этот маунт лутается. Быть может, это будет как-то ускорено. Следующий маунт, мехагонский миротворец, он добывается с подземелья с босса воздушный подавитель ОУ-8. Четвертый босс, в целом даже сейчас на него люди ходят вдвоем либо соло, и пытаются его дропнуть. В обновлении 9.2 это станет еще проще, потому что гир вырастет. Ржавый механопаук добывается с рарника паука на самом мехагоне. Его очень быстро киляют этого рарника, поэтому если вы захотите полететь с другой части карты к нему, то, скорее всего, не успеете. Просто нужно кемпить его и раз в день каждым персону убивать. Эти вот три паука теперь имеют функцию полета. Замечательную, интересную. То есть, что у нас получается? Двигатели, как они правильно называются, сопла, да? Я не особо силен в этой терминологии. Они горят, огнем хорошеньким. И периодически механопаук даже перекручивается в момент полета. Иногда часто, иногда не очень. Но летим по прямой и наслаждаемся замечательной анимацией полета под вот мой монолог. И где у нас замечательные вот эти прокрутки маунта? Я же сейчас только камеру поверну, и будет прокрутка сразу, да? И мы ее не увидим по-нормальному. А я хочу ее, чтобы вы увидели. А ну-ка. Давай, игра, порадуй меня. Ну-ка. А ну-ка. Ну давай. Ну может сейчас будет прокрутка. В общем, игра не хочет показывать нам свои прелести. Ну да ладно. Мехаонские пауки теперь имеют возможность полета. Это замечательная новость. Посмотрим, что ждет нас в будущем в обновлении 9.2. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Наконец-то!